Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом коротком видео расскажу, каким образом можно за 2-3 минуты узнать, в каком регионе России можно получить земельный участок безмозбездное пользование. Прежде небольшое пояснение, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь. Немногие имеют ясное представление о том, что наше земельное законодательство имеет больше 10 оснований по которым граждане и организации могут получить земельные участки в безвозмездное пользование как правило на срок до 6 лет и по истечении 5-летнего срока пользования данным земельным участком гражданин или организация могут получить как правило гражданин могут получить данный земельный участок в собственность бесплатно то есть проще говоря получили земельный участок на 6 лет в безвозмездное пользование по истечении пяти лет вы можете получить данный земельный участок в собственность бесплатно. В каких случаях земельный участок можно получить в безвозмездное пользование? Существует два самых распространенных основания, всего их где-то порядка 18, я в этом видео расскажу два. Кто хочет узнать больше, может на моем блоге найти серию статей о том, как получить земельные участки без торгов. В одной из статей как раз говорится о том, как получаются земельные участки в безвозмездное пользование. Но сейчас поговорим только о двух основаниях. Первое. Земельный участок может получить гражданин в том регионе, где местная власть приняла закон и установила, в каких районах, городах, поселках могут предоставляться любым гражданам Российской Федерации земельные участки в безвозмездное пользование. И второе основание похожее на первое. Единственное дополнение, что участки предоставляются не только в конкретных регионах, но и людям, которые работают по определенной специальности. Итак, если у вас есть цель получить земельный участок и попробовать это сделать в безвозмездное пользование то вам во первых нужно знать в каком регионе приняты соответствующие законы. Законы должны приниматься органами государственной власти субъекта федерации, то есть законодательными собраниями краев, областей, республик, округов и так далее. Так вот, в этом видео я покажу, каким образом можно за две минуты узнать, при каких областях регионах приняты соответствующие законы и насколько эти законы соответствуют вашим ожиданиям. То есть, можете ли вы использовать данные предоставленные властью возможности для того, чтобы безвозмездно получить Участок в собственность, прошу прощения, безвозмездное пользование с последующим переводом его в собственность бесплатно по истечении 5 лет. Итак, для, для этого нам понадобится бесплатный инструмент. Этот инструмент называется «Консультант Плюс». Это справочно правая система. Либо в поисковике просто забиваете «Консультант Плюс», либо в адресной строке ру. Открывается вот такая вот страничка. Нас интересует некоммерческая интернет-версия. Кликаем на нее и опускаемся ниже. Находим некоммерческую интернет-версию «Консультант Плюс Российская Региональное законодательство. А данный раздел содержит законодательство 85 субъектов. То есть, в принципе, практически все субъекты Российской Федерации. Кликаем «Начать работу». Для поиска интересующей нас информации проверьте, чтобы у вас стояла галочка «Все». И дальше будем выбирать два поля. Это вид документа и название документа. В вид документа нам необходимо указать закон. Сейчас я покажу, как это делается. Кликаете и в поисковую строку пишите «Закон» кликаете в фильтр, выделяете и кликаете ОК. Выбралось название документа. Кликаем название документа, открывается строка, в которую печатаем безвозмездное пользование. После этого нужно построить список документов. Кликаем. Итак, перед нами открылись все законы региональной власти в России, которые содержат в своем наименовании безвозмездное пользование. В левом разделе вы видите все субъекты федерации и рядом указано количество законов вот например в Республике адыгея 2 бурятия 2 закона с таким названием и так далее то есть можно просмотреть и выбрать то что вас интересует ну давайте вот начнем с республики адыгея здесь есть два закона первый закон об определении муниципальных образований, в которых земельные участки, находящиеся в государственной муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и осуществления чего-то там. Осуществление деятельности крестьянским фермерским хозяйством. Вот такой закон действует в Адыгее. Закон, надо сказать, очень коротенький. Не любят в Адыгее писать большие законы, и это очень хорошо. Что здесь у нас указано? Здесь у нас указано, что адыгейская власть предоставляет безвозмездное пользование земельные участки вот в трех муниципальных образованиях. егер прошу прощения, если неправильно прочитал, район поселения, сельское поселение, в частности, вот в хутор Соколова. Вот это вот поселение... Здесь два поселка, водный и лесной, и есть вот еще два, еще одно поселение с поселками Заря и поселок Кочкин. То есть в этих поселениях, если вы хотите получить земельный участок безвозмездное пользование, вам надо, соответственно, приехать в Адыгейскую республику, в Адыгею, и вот в этих участках, посмотрите, если не вам нравится, можете там получить себе безвозмездное пользование, земельный участок давайте посмотрим вот например есть у нас здесь краснодарский край кликаем на него и смотрим есть несколько законов семь законов их можно посмотреть значит но ну, тут собственно говоря только два первых закона закон об установлении специальностей и муниципальных образований на территории которые гражданам работающих по основному месту работы предоставляются земельные участки безвозмездное пользование и второй закон уже без специальностей то есть всем гражданам которые хотят заниматься крестьянским фермерским хозяйством Ну вот давайте Начнем вот с этого закона, посмотрим, что это за закон, действующий в Краснодарском крае. Значит, здесь в Краснодарском крае закон побольше, чем в Адыгее. То есть его вот можно так вот просмотреть, вот бегунком пролистать, изучить. Но, чтобы вы понимали, я вам... Покажу вкратце, значит, что у нас получается. Значит, земельные участки, находящиеся в государственной муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на срок не более чем 6 лет гражданам, которые работают по основному месту работы по установленным в настоящем статье специальностям в следующих муниципальных районах. Вот тут сразу у нас идет город-курорт Анапа. И в Анапе, значит, на территории Анапского сельского округа можно получить земельный участок, если вы работаете в сфере здравоохранения по специальности специалистов с высшим медицинским образованием ⁇ Скорая помощь ⁇ То же самое касается образования ⁇ педагогика и методика начального образования, математика и так далее. То же самое в Анапе можно получить участок ⁇ Безместное пользование ⁇ на территории Виноградовского сельского округа и так далее. То есть, просматривая всю данную статью, вот например город Армавир и территории есть специальности, по которым можно получить безвозмездное пользование земельный участок есть город Геленджик у нас здесь. В частности, вот архипоопсиповское сельское поселение, сельский округ. Можно получить там земельный участок безвозмездное пользование, если вы работаете в здравоохранении по специальностям рентгология и неврология. И образование по специальности дошкольное образование биология. Вот таким вот образом город Краснодар здесь даже фигурирует. То есть тоже можно посмотреть, какие специальности попадают под то, чтобы на этих территориях получить земельку безвозмездное пользование город город Сочи и так далее, то есть можно есть еще выбрать, то есть можно покопаться и посмотреть Далее нужно внимательно посмотреть, что у нас касается особенностей предоставления, потому что здесь бывают всякие фокусы. Так, что у нас здесь? Значит, земельные участки предоставляются для директорных жилищных средств. все то же самое. Гражданин должен работать по основному месту работы. Угу. То есть, это касается граждан до 35 лет. То есть, если вам до 35 лет, то, в принципе, вы имеете такую специальность и хотите жить в Краснодарском крае, в перечисленных областях и районах, то и обладаете специальностью соответствующей, то, соответственно, можете рассчитывать на получение земельного участка безвозмездное пользование сроком на 6 лет, а по истечении 5 лет можете получить его в собственность. Вот таким вот образом. То есть, возвращаемся опять к нашему списку, к общему. То есть, в принципе, любой регион можно просмотреть, проверить, найти свой регион, либо ближлежащий, либо другой регион, который вам нравится, и проверить на предмет того, принят ли в нем закон, который позволяет получить земельный участок в каком-то конкретном районе всем гражданам, либо получить тоже земельный участок в каком-то конкретном районе, но уже под условием работы по основному месту работы по определенной специальности. Вот таким образом, буквально в течение нескольких минут, можно прокачать практически всю Россию, для того, чтобы определиться, где есть максимально легкие для граждан способы получить земельный участок, безвозмездное пользование и потом получить его через 5 лет в собственность. На этом у меня все. Используйте все способы получения земли. Желаю вам достойной жизни и увидимся в следующем видео.